приветствую вас друзья вот и закончилось лето и наступила осень холода резко похолодало и много малышей уже подхватила первый кашель и первый насморок и так просто закончилось для нас для родителей покой и летнее умилетворение и начинаются бессонные ночи и здравие от начинающих симптомов ОРЗ. и мы предлагаем вам и вашим деткам программу осень без простуды да Такое бывает. И первый продукт в нашей программе. Это алоэ вера гель персик. Питьевой гель алоэ вера персик содержит в своем составе более 200 питательных веществ. А это растительный протеин, полисахариды, олисахариды, ферменты, витамины группы В, витамины С, Е и А, минералы и микроэлементы. Питьевой гель алоэ вера персик восстанавливает иммунную систему является мягким детоксом поддерживает все системы человека, а это желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и прочее. Второй продукт в нашей программе это колострум в капсулах. Колострум это экстракт молозива, который распознает инородные возбудители и тем самым формирует мгновенный иммунный ответ. Натуральный фактор роста способствует росту ребенка, Стимулирует регенерацию кожных покровов, стимулирует рост и регенерацию клеток организма, поддерживает процесс восстановления ДНК и восстановления мышечной ткани. Также содержит лактоферин, это самая сильная в мире антивирусная и антибертиальная субстанция. Также содержит сикотины, это комплекс для борьбы против раковых клеток. Также колосрум богат витаминами группами А, группами В, а это В1, В2, В6. D3, Е e и Q10. Минералами это натрий, калий, хлор, калий, кальций, магний, фосфор, хром, железо, втор, йод, кобальт, медь, молиден, селен и кремний. Аминокислоты содержат все 26 кислот, Полипептиды, которые деликатно стимулируют иммунную систему, энзимы-ферменты улучшают обмен веществ, и хочу здесь заметить, колострум это единственный пищевой продукт, который имеет теломеразу, это фермент бессмертия. Он восстанавливает кончики хромосомов, тем самым тормозит процесс старения клеток. Следующий продукт, третий, в нашей программе, это витоактив. Это сумма витаминов в виде сиропа. Витоактив в бутылочке на 150 мл имеет концентрат из 12 кг овощей и фруктов. В состав витаактив, вы получаете витамины Д, Е, e, группы В, а это В1, В2, В6, В12, ПП, В5, фолиевую кислоту и биотин. Все витамины группы В способствуют метаболизму и освобождению энергии из продуктов питания, способствуют развитию иммунной системы и способствуют росту ребенка. Вы можете также выбрать как фруктовый сироп в виде сиропа или на лесных ягодах. Принимая набор этих продуктов, вы уже через 4-5 дней увидите результат. Ваш ребенок будет здоровее, активнее и жирнее, радостнее своих сверстников Кроме того, вы предупредите простудные заболевания прямо сейчас, осенью. Так вы еще подготовите своего ребенка к зиме. В нашей стране осень и зима длинные. И холодно будет еще 5-6 месяцев. Покупая набор сейчас, вы укрепляете иммунную систему ребенка и гарантируете себе спокойствие. Цена, как вы видите на слайде, составляет 1833 гривны. Это цена для клиентов, но также можно приобрести по отдельности каждого продукта. Но я рекомендую для большей пользы подходить комплексно к вопросу оздоровлению и приобретать весь набор целиком. Но вы также можете существенно и сэкономить для своего семейного бюджета. При покупке, при регистрации как партнером и при покупке данного продукта вы можете сэкономить до 28%. Став не клиентом, а партнером, зарегистрироваться в компании LR и получить скидку на весь ассортимент товара, который выпускает компания в серии красоты и здоровья, а это порядка 800 намевания продуктов. И при регистрации вы получаете гарантированную свою скидку 28%. И при покупке набора для здоровья, уже как партнер осень без простуды, цена уже составит уже 1309 гривен. При, при этом вы экономите чистыми свой бюджет на 524 гривны. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Так что спасибо всем, кто посмотрел данное видео. Думаю, что данная информация была для вас полезна. Если вас заинтересовало наше предложение, приходите по ссылочке ниже и оставляйте заявку на бесплатную консультацию с нашим специалистом. Так что всем мира и добра и могучего здоровья вам и вашим деткам. С вами был Андрей Бутин и до новых встреч!